Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы будем говорить о новой mini-ATX плате Z590i Aorus Ultra Ну или Aorus Ultra, зовите как хотите, от компании Gigabyte И протестируем ее с новым процессором 11700K от компании Intel Итак, Z590i Ultra с виду уж слишком похоже на предыдущую плату на Z490 чипсете с аналогичным названием. Но на самом деле это лишь внешнее сходство, а начинка тут достаточно сильно отличается. Итак, начнем мы, пожалуй, с самого важного, а именно систему питания. Если на Z490 плате мы имели 8 плюс 2 фазы питания, то на Z590 количество фаз доведено до 12. Управляет всем этим безумием также 12-канальный контроллер ASL69269 от концерна Intersil Renesas и управляет напрямую. 10 фаз идет на питание ядер процессора, одна на видеоядро и одна также на VCCSA, Ну, грубо скажем, что на подсистему, отвечающую за контроллер памяти, хотя функционал ее несколько шире. Для питания ядер используются 10 мосфетов ASL99390 на 90 А каждый. Это одни из лучших дермосов что есть на рынке и их на самом деле ставят в основном в топы. Для питания видеоядра стоит вишреевский си 649 a на 60 ампер, ну а для питания vc используется sig 651 a уже на 50 ампер. Ну и вдобавок имеются две отдельные фазы для питания памяти. Они организованы на MOSFET HONSEMI 4C10, их идет 4 штуки, по 2 для верхнего и нижнего плеча. В общем, если сказать в целом, то система питания, особенно по меркам mini-ITX плат, просто охренительная. Охлаждает VRM огромный радиатор с длинной тепловой трубкой, идущий непосредственно от верхних мосфетов к боковым и затем уже к чипсету. То есть система охлаждения процессора и чипсета тут совмещена. Хотя это и не сильно сказывается на температуре последнего, он остается плюс-минус холодным, за это можете не переживать. В дополнение к основному охлаждению, сзади платы имеется вот такой вот металлический бэкплейт, который также выполняет функцию каркаса жесткости. Он напрямую контактирует с зоной ВРМ и способствует отводу от нее тепла. И да, на бэкплейте используются плачущие термопрокладки. Как сказал кто-то на ютьюбе, это эффект слез нитроксенуса. Для тех, кто не в курсе, они несколько лучше обычных, отводят тепло, используются в основном они в видеокартах, но при этом содержат жидкость. Она ток не проводит, однако надо быть осторожным, ибо, как и все жидкости, используемые в компьютере, она не токопроводна только до тех пор, пока в ней не будет куча пыли. Использование этих прокладок сзади платы в целом оправдано, ибо там обычно пыли не бывает, да и ее потеки никто сзади не увидит. Но решать критично это для вас или нет, опять-таки только вам, друзья. Ну а мы друзья идем дальше и обращаем свое внимание на m 2 разъемы. Один из них находится сзади платы, не имеет радиатора и поддерживает PCI-Express 3.0. Что же касается второго m 2 с поддержкой PCI-Express 4.0, которая будет работать только с процессорами 11-го поколения, напоминаю вам, то для того, чтобы до него добраться, нужно для начала снять вот этот вот кусок металла. За него гигабайт ругали уже не раз, ибо он не выполняет никакой функции, не в ни чипсета не ни в охлаждении М2, но и место занимает и отводу тепла скорее мешает. Реальный же радиатор M2 находится под ним, это вот такая вот пластина с небольшими ребрами, и к ней претензий в принципе никаких нету. Помимо М2 разъемов на плате также есть 4 SATA, но ну а для подключения передней панели корпуса есть колодка USB 3.0, есть USB 3. Gen. 2 для подключения разъемов USB Type-C, ну и вот такая вот колодка, которую я сначала честно принял за колодку Thunderbolt, но нет, друзья, это колодка для подключения переходника, дающего нам сразу две колодки USB 2.0. Переходник, кстати, тоже есть в комплекте. Решение идеальное, ибо места на мини itx производителям вечно не хватает, и такой вариант очень-очень удобен. То же самое мы видим, кстати, и в случае разъемов вентилятора. То есть есть один полноценный разъем под охлаждение процессора и три мини-разъема для подключения трех вентиляторов через небольшие переходники. Переходники также есть в комплекте. Итого у нас 4 разъема. На платах конкурентов обычно используются не мини разъемы, а обычные, но места хватает чаще всего лишь на 3 штуки, так что за это гигабайту ставим также плюсик, они об этом подумали. Но звуковая карта на плате стоит стандартная, это ALC 1220, лучше пока что вроде как не ставят. Что касается задней панели нашей материнки, то тут у нас один USB Type-C, не путать с Thunderbolt, 5 разъемов USB 3.2, 2 разъема USB 2.0, HDMI второй версии, DisplayPort, кнопка для обновления BIOS а без процессора Q-Flash, 2.5 гигабитная сетевая карта, выходы под Wi-Fi и Bluetooth, ну и конечно же звуковые разъемы. В целом можно сказать, что есть все что нужно. Wi-Fi тут кстати поддерживается шестой версией, Bluetooth 5. Опять-таки это лучшее, что пока есть на рынке. Ну вот собственно и все друзья, что можно сказать о материнке и следуя ее так сказать снаружи, давайте теперь перейдем непосредственно к тестам памяти, разгону процессора и рассмотрению биоса. Что же касается памяти, то тут творится полный бред и вызван он отчасти новым поколением процессоров и отчасти сыростью биоса. Причем сырость биоса материнских плат затрагивает не только гигабайт и она коснулась почти всех производителей. И так как вы возможно слышали, на одиннадцатом поколении процессоров был переработан контроллер памяти теперь тут все примерно так же как у AMD есть два режима его работы это один к одному и два к одному то есть речь идет о отношении между частотой памяти и частотой контроллера памяти которая находится в процессоре то есть если ваша оперативная память идет скажем на 3600 мегагерц то она имеет реальную частоту 1800 то есть не эффективную а именно реальную соответственно в режиме один к одному контроллер процессора будет работать также на частоте в 1800 МГц, но в режиме 2 к 1 соответственно на 900 в режиме 1 к 1 пределом для разгона является частота в 3733 МГц, это было установлено опытным путем, благодаря тем у кого процессоры появились первыми. Мне с моей памятью, которая обычно берет выше 4000, на данной плате от гигабайт пришлось довольствоваться лишь 3600 МГц. Может у меня руки кривые, может память не там, а может виноват сырой bios. тут на самом деле мне судить сложно. В остальном кроме ограничений по максимальной частоте никаких существенных отличий в режиме 1 к 1 от того что было раньше на предыдущих поколениях процессоров от Intel я честно говоря не заметил. А вот в режиме 2 к 1 получилось куда интереснее. Тот ограничений по частоте уже можно сказать что нету, то есть производитель заявляет предел чуть ли не в 4600 МГц. Однако гладко как и обычно на бумаге. 4000 я достиг легко, а вот выше 400-433 взять никак не получал. Причем плата стартовала, но скидывала частоты до 4000. Я думал, что это уже предел какой-то, пока не увидел видео с канала 2 Hard. Оказывается, в режиме 2 к 1 не любую частоту можно установить, то есть многие пункты тупо заблокированы. Но заблокированные, помеченные серым цветом, они на ASUS или на каком-нибудь MSI. Но гигабайта вы должны сами догадаться о том, что можно выставить, а что нельзя. Я им написал об этой проблеме и надеюсь, что ее поправят в новых версиях BIOS. В принципе, это не критично, но как-то неприятно. Ну ладно, догадавшись выставить частоту побольше, я все-таки взял 4266 МГц. Это максимум для моей памяти, и насколько я знаю, это пока что максимум для памяти в режиме 2 к 1 вообще. Я не слышал от знакомых техноблогеров, чтобы кто-то мог достигнуть результатов лучше и соответственно частоты выше. Но стоит отметить, что из-за работы контроллера в режиме 2 к 1 возрастает задержка. То есть если на предыдущем поколении память на 4000 плюс МГц, имело задержки примерно в плюс-минус 45 наносекунд согласно тесту Аиды, то сейчас это будет порядка 55, что конечно же сказывается на результатах в реальных задачах, в играх и программах, так что никакого смысла высокочастотной памяти на новом поколении Intel пока что можно сказать в принципе и нету, а самым ходовым является режим 1 к 1 и соответственно память в 3600-3733 МГц, тестов этого факта в принципе хватает и у других каналов, так что тут я не вижу смысла переливать из пустого в порожнее, мы идем дальше. А дальше у нас процессор. Вы уже скорее всего видели тесты 11900K, 11600K, и вам наверняка интересно, куда же делись все 11700 но один точно был у меня, правда и недолго, и инженерная версия, ну то есть то, что называется Intel Confidential. Итак, если кто не знает, 1700 k работает из коробки на частоте 4.6 при задействовании всех ядер разом и бустится до 5 ГГц по какому-то отдельному ядру. Напомню, что 11900K, общий буст до 4.8 и буст отдельных ядер до 5.2.5.3. то есть у процессоров есть достаточно существенная разница по 100 там. Количество ядер и потоков у них, кстати, аналогичное, так что тут разницы нету. И да, всему 11 поколению процессоров добавили поддержку инструкция VX512, хотя никто и не в курсе зачем. Ибо технология дает прекрасные результаты в бенчмарках, показывает огромные результаты по гигафлопсам в тестах, но при этом поддерживает ее на текущий момент лишь ряд программ, причем скорее узкопрофессиональных. И вот вам два простых примера в подтверждение моих слов. Первый это тест Signbench 20, который имитирует 3D рендер, хотя на его месте могла быть любая программа для рендеринга 3D графики, либо же для рендеринга видео. И в первом случае AVX 512 у нас выключена, но в другом соответственно включена. Как видите разницы между этими двумя вариантами в принципе нету. Ну и второй пример это у нас игры, для примера я взял опять таки Horizon Zero Dawn, хотя на ее месте могла быть любая игра, и тут также никакой разницы между включенным в X512 и выключенным увидеть нельзя. И да, пока существуют консоли и в них стоят процессоры без AVX512, то вообще маловероятно, что поддержку этой инструкции будут как-то реализовывать в играх. Во всяком случае, если разработчикам хорошо не заплатят. А вот на что действительно влияет эта инструкция, так это на температуры процессора в разных стресс-тестах: LineX09.3, который поддерживает AVX512, при условии воздушного охлаждения D15, уже при частоте 4800 мегагерц напряжение 1.34 вольта процессор вплотную подходит к границе тротлинга если же отключить эту бесполезную хрень видео в X512, то удается получить уже 4900 МГц при напряжении 1.4. Дальше процессор опять-таки начинает упираться в лимит по температурам, а его TDP достигает 250 Вт и начинает расти выше. Так что для его охлаждения все-таки желательно не воздушка, а какая-то хорошая трехсекционная водянка. Но ну, а в водяном охлаждении 1700 кей в разгоне мы поговорим с вами в следующем видео. я для вас кое-что подготовил кое-что интересное, так что смотрите и не пропустите. И да, друзья, даже в разгоне и даже под жестким стресс-тестом, при наличии минимального обдува от кулера процессора, VRM платы не нагревается выше 65 градусов, во всяком случае, согласно моему тепловизору. В этом плане упрекнуть Z590i Aorus Ultra никак нельзя, то есть VRM у нее действительно холодный. А вот за что хочется поругать плату, так это за BIOS. Дали ли нам гигабайт инструменты для управления частотой VRM и количеством активных фаз, нет, друзья. Работают ли правильные режимы LLC? Тоже нет, друзья. Если в адаптивном режиме все работает еще плюс-минус нормально, то вот при фиксации напряжения в режиме Fixed уровни не соответствуют своим обозначениям. То есть плоский уровень графика напряжения достигается на уровне Turbo вместо заявленного Ultra Extreme, в то время как заявленный Ultra Extreme дает уже существенное завышение напряжения в нагрузке. Ну и в дополнение отмечу, что настройка предела по силе тока находится в крайне неявном месте, и при определенных параметрах BIOS она вообще является заблокированной. Да, друзья, все это не критично, то есть понятно, что подобрать нужные LLC и обойтись стандартными настройками системы питания вполне можно. Да и найти какие-то пункты меню, которые от вас старательно спрятали разработчики, в принципе тоже. Правда за 27 тысяч рублей, а именно столько стоит данная плата, хотелось бы все-таки не иметь всех тех косяков и недоработок биоса, которые есть на текущий момент. Если же подвести итог по плате в целом, то да, у нее отличная холодная система питания, которая в принципе подходит для установки любых процессоров 11-го поколения. Также у нее хорошая компоновка, то есть при том, что это мини ITX, тут есть все необходимые разъемы, причем в таком количестве, какого зачастую не встретишь на ее конкурентах. Из минусов же я отмечу непонятный кусок металла на радиаторе M2 и уже упомянутые косяки биоса. Цену платы на самом деле сейчас сложно оценивать, как в положительную или в отрицательную сторону, ибо mini ATX всегда стоят дорого, и тем более дорого не стоят на старте продаж. Что же касается новых процессоров, то да, друзья, всем понятно, что это новая архитектура, понятно, что залезли в контроллер памяти и переделали его, скорее всего, вынужденно. И также понятно, что пока все это достаточно сырое, но, друзья, нам покупать это за наши деньги и нам от этого легче не становится. Да, процессоры стали производительнее, скажут некоторые, но я скажу, что и TDP их существенно вырос и для охлаждения процессора 11700K или 11900K в стоке требуется уже какая-то хорошая воздушка за 5-6 тысяч, а для разгона вообще желательно трюксекционная водянка или какой-то кастом. Поэтому у меня лично после тестов нового поколения процессоров на самом деле не возникло желания пойти и купить их в магазине. Вот как-то так. Ну а если вдруг, друзья, вы все-таки купите себе процессор 11-го поколения и вам понадобится плата под него на Z590, то ссылку как на эту плату, так и на лучшие варианты полноразмерных плат вы найдете, как и обычно, в описании под роликом. Ну а видео о рынке Z590-х плат я сделаю чуть позже, когда будет больше по ним информации. Все ссылки по традиции я даю в Ситилинке, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины, там порой проходят неплохие скидки и акции, так что можно урвать что-то по достаточно хорошей цене. И помните друзья, что переходя по ссылкам и покупая эти товары или какие-либо другие, вы поддерживаете и мой канал тоже, за что я вам премного благодарен. Ну а если видео вам понравилось и вы считаете мой обзор достаточно объективным, то не поленитесь, пожалуйста, нажать на лайк. Также пишите в комментариях ваше мнение о данной плате, ваше мнение о новом поколении процессоров от Intel. Ну а новые зрители подписывайтесь, у нас на канале будет еще много чего интересного. Так например в новом видео я расскажу вам о материнской плате с уже встроенным водяным охлаждением для 11 поколения процессоров от Intel. Вот как-то так. Так что если вам интересно, то подписывайтесь, жмите лайки. Всем еще раз удачи и до новых встреч.